Приветствую вас всех, друзья. Меня зовут Петима Габас. Я являюсь специалистом в области продвижения и автоматизации запусков онлайн-продуктов экспертов а с помощью инструмента Facebook. Тема Facebook для меня самая родная, здесь я у себя как дома, поэтому а, я об этом очень-очень много говорю. И смотрите, какая штука здесь, сейчас а, с 1 сентября Facebook грозился а, подключить а, новый интерфейс, он его подключил. А, мы все к нему уже так или иначе немножко уже стали привыкать, и смотрите, какая штука здесь важная. Дело в том, что года еще три назад, когда я только-только вот начала только изучать этот Facebook, фейсбук, я выпустила видео на тему настроек личного профита, на то, чтобы дать какую-то дорожную карту, на что нужно обратить внимание, что нужно настроить в первую очередь это было еще, еще давно, но сейчас я хочу сказать, времена, как бы уже прошло какое-то время, фейсбук достаточно сильно извинил, изменился, продвинулся, и сегодня я решила обновить еще раз дать тот же самый материал, только уже на базе нового интерфейса. Итак, поехали. Новый интерфейс выглядит таким вот образом. Вы его можете показать его в ночном режиме. Да? То есть вот в таком виде или вот в таком вот виде. Тут есть вот такая вот компактная, тут есть такая стандартная. Ну, в общем, как вот вам... Интереснее. Я пока смотрю на белом фоне и здесь хочу сразу сказать вам, вот когда вы нажимаете на вот этот перевернутый треугольник, осталась вот такая вот настройка, раньше была просто настройки вот такой вот винтик, сейчас это настройки конфиденциальности. Когда мы нажимаем туда, то мы попадаем, тут что-то он сам по себе переключился на темный. Ну, ладно. Прикольно. Это не я, правда. А мы попадаем вот сюда, вот в настройки. Давайте мы зайдем в настройки и посмотрим, что здесь есть. Так. Ладно, я включу все-таки на дневной. Поставлю настройки. Включим настройки. Значит, он... Жизнь, она такая непредсказуемая. Ладно, попробуем обновить страницу. Попробуем еще раз. Окей. А, смотрим: значит, что здесь надо понимать. Здесь, вот видите, их сколько всего. Да? Я быстро пробегусь, а вы потом, если что, пересмотрите, поставите где-то на паузу, где-то что-то непонятно, переслушайте и а еще даже будет лучше, и вообще прямо знатный будет ваш подарок, это если вы еще и мне что-то в комментах спросите. А, смотрите, друзья, что здесь надо понимать. Имя пользователя Facebook. Я очень часто встречаю знаете как, я встречаю вот разных-разных людей, которые оставляют, не меняют вот здесь вот, да, то есть мы смотрим вот здесь вот, написано facebook.com, и потом флеш, и Батима, вот Нагайбаева, мое имя. То есть вот сверху, видите, вот это вот идет урелка. У многих, как я вижу, да, давайте я вот любого человека возьму, ну вот сейчас одну секундочку. Сейчас мы возьмем кого-нибудь, кто-нибудь, кто, кто, ну, не особо сильно на этом парится. Вот видите, да, наверху вот стоят просто ID и номер. Сказать, что это какая-то катастрофа, не скажу, честно говоря. Но это очень хорошо, сильно помогает в индексации. То есть, когда человек специально ищет вас в том же браузере в Яндексе или в Гугле, и набирает вас по имени, то, скорее всего, ваше имя будет набрано в первую очередь, если оно у вас прописано в вашем URL, в вашем URL-ссылке. Здесь обязательно прописывается контактная информация и ну, настройки для памятного статуса. Думаю, здесь все понятно, всякое бывает. С человеком иногда он имеет свойство умирать. И вот что надо сделать, если а, вас не станет. То есть здесь вы заходите, прописываете, и как бы а, здесь нет проблем. Подтверждение личности здесь просто вы а, можете вот так вот просто посмотреть, зайти, подтвердить свою личность через а, пароль. То есть сначала вы вводите свой пароль, а так как я его сейчас не буду, потому что он у меня очень длинный, я делать этого не буду. Но это подтверждение личности, просто выводите пароль и там заносите данные. А смотрите дальше, мы попали не туда. безопасности и вход. Безопасность и вход – это то, что касается, с каких устройств вы работаете. Facebook может понять, с каких, с каких компьютеров, с какого оборудования, с каким интернетом, с какой частотой, с каким Wi-Fi и, и так далее. Все это Facebook определяет. Вы здесь просто настраиваете. Здесь я вам скажу, двухфакторную аутентификацию я, например, не использую, честно говоря. Вот. настройка дополнительной защиты тоже не использую. Все это я когда-то пробовала, нифига я в этом не увидела какого-то толку. Ну, это мое субъективное мнение, вы смотрите сами. Ваша информация на Facebook, ну, вот здесь вот можно будет посмотреть. Смотрите, просмотр информации с разбивкой по категориям, то есть посмотреть мою информацию. И вот здесь вот посмотреть, да. То есть если э, вы, например... Хотите разбить свою? А свои публикации и вашу информацию по разным, разным вот категориям, то вы можете здесь поизучать. Я думаю, что я сделаю отдельное видео на эту тему. Здесь пока не буду сильно останавливаться, потому что оно требует дополнительного огромного количества времени. Сейчас в рамках сегодняшнего видео я хочу вам пробежаться по настройкам, на что надо обратить прямо в первую очередь, чтобы вы настроили ну вот прямо сейчас. Вот, поэтому здесь м, скачать информацию журнал действий, действий вне, Facebook. Там есть очень много интересного. Я вот специально сделаю по этой теме отдельное видео, друзья. Здесь я останавливаться не буду. Это то, что надо прямо посидеть, и можно будет по это делать. Очень интересно, прикольно. <смы> <смы> Уделить этому внимание стоит. Не то, чтобы я говорю, не надо. Но оно не является сейчас, прямо сейчасной штукой, которую надо прямо сделать. Конфиденциальность. Что здесь? Вот здесь в конфиденциальности вы можете смотреть, посмотреть некоторые важные настройки. Да? То есть то, что касается, ну, здесь даются какие-то вещи, которые отвечают за то, чтобы максимально вас защитить и оградить от разного рода входящей информации, чтобы она вас не беспокоила. То есть, здесь вы можете настроить, кто может видеть ваши публикации, да, здесь сразу же по умолчанию у вас будет стоять ну вот у меня, например, номер телефона только я, электронный адрес друзья, дата рождения друзья друзей, то есть и друзья, и друзья друзей, дата, год моего рождения только я, семейное положение только я, город проживание Я вот тоже иногда вот убираю, потому что а, а смысл, если я работаю на онлайн, да. А, дальше... Тык. Работа, вот все образование, это все доступно всем. Вот. Друзья и подписки. Друзья, смотрите, что здесь э, прикольно. Кто может видеть список друзей в вашем профиле? Раньше я писала о том, что список, список моих, моих друзей может, может видеть только я. Но вы можете настроить или только на себя, или на только тех, кого вы хотели бы доверить, добавить, чтобы он видел. Например, вот я работаю с разных программ... ну, в разных ну, смысле, я работаю со своими клиентами в разных программах, и когда они ко мне приходят, в разные мои программы, я их прошу сразу настроить на меня, чтобы я видела список их друзей, для чего? Для того, чтобы могла дать какую-то обратную связь в работе, в программе. А так, в целом, вы можете также настроить только я. Если у вас подписчиков пока еще мало, тоже есть смысл сказать спрятать дальше следующие категории да то есть вот смотрите да кто может видеть ваши публикации мы вот это дело настроили дальше Смотрим дальше. Публикации истории. Кто может видеть, да? То есть у меня, например, идет доступно всем, доступно всем. Что вот здесь имеет значение? Ограничить доступ к старым публикациям. Что это означает? Что это означает, что, например, вы кого-то... Например, кто-то не, не видел раньше вашей публикации или там, допустим, у вас был статус определенной конфиденциальности на вашей публикации. Тут вы открываетесь всем, но те люди, которые зашли только сейчас, они не могут видеть ваши старые публикации, давние. Дальше блокировка. Ну, это здесь вы... Ну, здесь, по-моему, все понятно, да, с этим делом всегда все понятно, кого заблокировать и кого удалить. Вот. вот, в принципе, то, что касается, кто может видеть ваши публикации. Как защитить свой аккаунт? Ну, здесь э, что вы можете? Советы по выбору пароля, э, советы по безопасности. Дальше включить уведомления, да, то есть э, мы вам отправим уведомления. Ну и, в принципе, все. Тут такого особого ничего не могут. Как люди могут находить вас на Facebook? Смотрите, вы сами решаете, кто сможет отправлять вам запросы на добавление в «Друзья». У меня стоит «Все». Если вы хотите это дело ограничить, да, то вы можете поставить «Друзья друзей». То есть люди, которые не находятся в кругу ваших друзей, они не смогут, только смогут подписываться. Далее номер телефона электронный адрес «Видят все». Поисковый, ну, в принципе, вот здесь, наверное, номер телефона. Можно будет, например, поставить «Друзья», «Друзей». Далее, поисковые системы. Это, значит, Google может вас показывать, да. Это, кстати, одна из очень продвинутых штук, потому что раньше социальные сети не индексировались. То есть, когда вы в поисковике набираете какое-либо слово, а социальные сети не индексировались, их не показывали. Сейчас фейсбучные материалы индексируются и показываются. Поэтому это очень здорово. Разрешить поисковым системам за пределами Facebook показывать ваш профиль в результате обязательно поставьте «Да», если вы а, являетесь онлайн-экспертом, конечно. А дальше смотрите, друзья, что есть еще. Ваши настройки данных на Facebook. Что здесь? Здесь это касается а, те, как это те дополнительные сайты, которыми, с которыми вы работаете, в которые вы заходите через Facebook. Потому что, смотрите, у, например, вот у меня настроены некоторые приложения, которые могут, вот эти же самые приложения, могут а, через меня находить а, мои предпочтения, а, находить а, мои как бы действия, которые я совершаю. У них вы таким образом разрешаете этим приложением а, совершать а, определенную такую вылазку в отношении вас на Facebook? Ну, я, в принципе, не против, ради бога, мне это даже интересно. Вот. Вы разрешаете Facebook распознавать, у меня стоит включено, да, и как бы все с этим нормально. Дальше ваши рекламные предпочтения. Здесь очень большой блок информации. Хочу вам сразу сказать, здесь, ну, здесь вот дается информация, вот здесь должна быть, что здесь важно. То есть смотрите, семейное положение, да, то есть не показывать, работодатель не показываю, должность не показываю, образование. Ну, можно показать. А, ну, давайте вот даже должность могу показать. Почему здесь это важно? Потому что, когда а, продвигается реклама, они обязательно учитывают все эти семейные положения, социальный статус и так далее. А, дальше смотрите. Какие страницы мне понравились, социальное взаимодействие? То, то есть, то, что мне нравится. Facebook таким образом отмечает мои предпочтения, и по этим предпочтениям отслеживает мои интересы. Это тоже очень важно, поэтому, вы, в общем, это чтобы вы понимали. Далее, вот, в принципе, все то, что касается проверки конфиденциальности. Поехали дальше. Распознавание лиц мы это сейчас с вами уже проговорили. То есть вы разрешаете? Да, мы разрешаем. То есть я разрешаю. Хроника и метка. Вот э, тоже очень интересный блок. Здесь э, кто может размещать публикации вашей хроники, друзья. Вы можете здесь изменить, поставить кому-то еще дополнительно. Кто может видеть все публикации, ой, кто может видеть публикации все. Ну, здесь все понятно, да, то есть метки. Кто может видеть публикации, в которых вы отмечены, да, то есть и так далее. Проверка. То есть проверять публикации, в которых вас отмечают, прежде чем эти публикации будут показаны в вашей хронике. Я выключила, то есть я разрешаю отмечать меня, и чтобы это было размещено на моей в моей ленте. То есть это помогает моим друзьям, которые являются моими друзьями, помогает продвигать и себя, и меня в эти публикации. И я против этого вообще ничего не имею. Вы можете посмотреть, как вас видят, и проверять метки, которые люди добавляют. У меня это тоже выключено. Поехали дальше. Общедоступные публикации. Это публикации, то, что касается ну как бы ваших постов. Да? То есть кто может на меня подписываться, это доступно всем. То есть подписчики тоже видят мои публикации, друзья тоже видят. Ну, в общем, я даю доступность всем. Комментарии у меня доступны всем, уведомления доступны всем. Общий, то есть я практически открыта везде. А рейтинг комментариев я выкручила, потому что для меня это не принципиально. Я не ставлю там актуальные только видеть или только там такие-то. Я смотрю, чтобы у меня были все, все комментарии высвечивались и были все доступными абсолютно. И имя пользователя. Дальше вот здесь уже не очень интересно. Здесь вот то, что касается заблокировать, просто кого вы поставили, да. А, то есть дальше, значит, это кто еще, кто еще, кто еще. Язык и регион, истории. Вот по истории можно здесь будет посмотреть, разрешать... Другим людям делиться вашими общедоступными историями разрешить и делиться вашими историями, в которых они упомянутыми тоже разрешить. Уведомления здесь все понятно. Вот есть еще одна штука интересная. Друзья, если что-то я пропускаю, это значит не столь важное, или я буду говорить это отдельным блоком информации. То есть вы не, не думаете, что я тут выбираю то, о чем знаю, а то, о чем не знаю, не говорю. Нет, это просто не имеет. Вот приложение сайта... Ну, можно о них рассказать, но здесь, понимаете, какая штука. Здесь это требует отдельного большого блока, потому что там есть некоторые нюансы, по которым я хотела бы отдельно рассказать. Поэтому я вот пропускаю. Мобильное устройство, то же самое. Здесь все понятно, я о нем говорить не буду. ну, как бы смысл, да, говорить то, о чем, в общем-то, здесь абсолютно все понятно. У меня стоит WhatsApp, бизнес WhatsApp, и тут ТДТ, он спрашивает код подтверждения. Но это вот тоже тема больше бизнесовая, она тема такая, знаете, больше касаема для тех, кто использует в, своей, в своем продвижении рекламу, об этом я говорю в рекламном блоке, поэтому вы можете там послушать. Поэтому что-то я здесь пропускаю. Дальше смотрите: бизнес-интеграция. Бизнес-интеграция это то, что касается, как это сказать, то есть те приложения, которые вы как бы ну вот, использовали, то есть вы когда-то что-то подключили. Вот, например, да, и я э, прошу так не обновить, а я прошу, что здесь делать? А, смотрите, здесь доступ к перепискам от имени, ля-ля-ля. То есть вот смотрите, какая штука. Когда, ну, это тоже такая бизнесовая информация, которая э, на данном этапе, наверное, я не буду говорить, потому что это, во-первых, новый инструмент, он еще... Э, ну, как бы о нем еще мало говорили, но я его использовала только один раз, когда подключала мани-чат, для чего? Для того, чтобы когда а, у нас была такая ситуация, когда нам нужно было отключить мой чат и подключить другой бот. И когда ты подключаешь и там формируешь протокола, вот во время этих всех этих штук нужно будет обязательно настроить бизнес интеграции. И вот здесь очень важно проговорить об этом тоже отдельно. Поэтому, друзья, давайте а, я вот так вот в общей информации дала, а в целом а, не буду останавливаться на этом. Реклама. Здесь тоже все понятно, да, то есть то, что касается, какая реклама может к вам приходить, то есть какие рекламодатели могут появляться в вашей новостной ленте, да, то есть здесь вы настраиваете свои интересы настраиваете то, что касается... Ну, то есть, чтобы вам приходили с определенными интересами. А, вот ваши интересы, и вы здесь вот пишите, да, вот. У меня, например, вот видите, здесь нету удалений. Я все подряд на все подписано. Почему? Потому что деятельность моя связана так или иначе с рекламой. А, и я смотрю всю рекламу, изучаю любые, любые публикации коммерческого характера. Мне все интересно, поэтому... Здесь, в общем, вот так вот это все работает. То, что касается Facebook Pay, здесь это тоже новый инструмент. Это инструмент, где вы подключаете монетизацию, подключаете свою карту для того, чтобы здесь в личном профиле она была встроена. Вы будете проводить какие-то, может, платные вебинары. Но пока на нашу страну, ну, в смысле, неправильно, на страны, на страны, постсоветские государства, пока еще эта штука, не, не подключилась, поэтому сказать здесь я могу мало о чем. Так. Вот, пожалуй, все, что касается настроек, друзья. А, в целом, что здесь важно? Здесь важно понимать, чтобы вы самое главное настроили свою ссылку, подключили, настроили все свои а... Летает, да? Настроили все свои здесь касаемые вашей информации на Facebook, касаемые конфиденциальности, касаемые общедоступных публикаций. Вот, пожалуй, в принципе все, что касается... Здесь, кстати, вот есть входящие от службы поддержки. Здесь вы всегда можете посмотреть, что вам какие-то вещи отправляли, то есть какие-то штуки, где вы, а так как я часто переписываюсь в Facebook, я здесь смотрю, на бизнес-страницы смотрю. Поэтому это одна из моих любимых глав моей жизни, где я постоянно нахожусь в состоянии а, переписки или взаимодействия со службой поддержки в Facebook. А, поэтому, если бывают какие-то вопросы касаемо каких-то модераций или касаемо каких-то блокировок, всегда а, готова ответить на ваши вопросы, на ваши, оставляйте их в комментариях, если есть какие-то трудности возникли. На этом все. Меня зовут Патима Габас. Увидимся.